О, переходим к кризис менеджменту. Да, друзья, конечно, я не рассказал вам все типы индикаторов. Есть еще индикаторы объемов, которые показывают нам объемы, индикаторы силы тренда типа ADX, есть индикаторы объемов как MACD и так далее. Но вот есть обучающее видео у меня на канале. Там, кстати, вот это все отснято прямо отдельными занятиями. Я хочу вот что сейчас рассказать. Когда вы начинаете торговлю... И практически неважно, как вы начинаете, прям жестко в мануальном режиме, полагаясь только на себя, или там с помощью банковских сигналов, хотя конечно важно чего, лука, да, нужна, нужна помощь, поддержка какая-то. Вот. вы должны знать два слова: это диверсификация и что еще? И риск-менеджмент. Это вот очень важно. Потому что прежде, чем нажать кнопку, вы должны рассчитать, каким стартовым объемом депозита вы будете открывать по отдельно взятому активу сделку, и каким объемом вы будете, если что, добавлять для этой сделки, тоже в процентном соотношении, и сколько максимально активов вы готовы охватить. И чтобы все это дело было, самое главное, что как безопасно и прибыльно. И э, вот эти правила, должны быть достаточно жесткие, потому что я, вот поверьте моему опыту, не знаю ни одного человека, который бы нарушил, э, не нарушал бы риск-менеджмент, наоборот, и потерял бы хоть часть депозита. Ну, вот ни одного не знаю, ни одного за все время. Вот это самая главная причина любых каких-то неприятных вещей на рынках. Другой не существует, все, дано. Это единственная причина, которая может ну там понятно, что может быть еще там отсутствие знаний, просто торговля там, я уже не беру это там, как, как Бог положит, без прогнозов, да, это, это уже так, от дурака нет приема, да, здесь, конечно, вот. но когда ты, у тебя есть торговая система, и ты такой грамотный, молодец, все хорошо, но ты не соблюдаешь риск-менеджмент, даже классная торговая система, ну не вылезет, не спасет тебя. Поэтому риск-менеджмент – это самое важное. А теперь давайте поговорим о том, что же такое риск-менеджмент в классическом понимании и как нам его адаптировать для нас. Риск-менеджмент – это управление рисками. Правила риск-менеджмента не изменилось с начала 20 века. Вот есть 28 правил трейдеров. Я забыл автора, я, я ему скинул, кстати говоря. И вот они, если ты их прочитаешь, 28 постулатов для успешного трейдинга, ну вот все можно приложить на сегодняшний день. Но ничего не поменялось, 100 лет прошло, все то же самое. Смысл следующий, что вы должны использовать не более 10% от всего вашего депозита в торговле по всем активам одновременно открытым. 10%. И вот это вот все, это будет ваш буфер безопасности, то, что вам будет помогать э, спасать ваш депозит, пересиживать какие-то сделки и так далее. Для тех, кто трудится в реальном секторе, это сложно объяснимая материя. Да? Ну как это? Да? Как это? Вот 10%. Вот я старый уже пример приводил. У меня есть знакомый, который там занимался, сейчас не занимается, не занимается мясом из Беларуси возил мясо фуры. Я ему начинаю объяснять, что такое у нас биржевая торговля, что такое маржинальная торговля. Я говорю, там риск менеджмент, там 10 надо всего. Говорю, в смысле 10 Вот я две фуры при, привез с, э, из Беларуси, продал их как за три. Две, две, сто процентов, сто процентов. Говорю, нет, у нас так не работает, потому что у нас есть еще залоговая торговля, начинаю расписывать кредитное на плечо, и вот потом, там спустя какое-то время это встало у него там все на своих местах ну, давайте распишем просто для депозита. предположим у нас есть депозит стандартный там 10 тысяч долларов например да? вы можете адаптировать это для своего депозита без разницы 10 тысяч долларов давайте вспомним что такое один лот один лот 100 это сколько? 100 это 100 тысяч единиц базовой валюты и вот вы всегда когда расписчитываете или для своего депозита начинаете с этого прям не ленитесь. кредитное плечо какое? 500. Ну, 1 500, 1 к 100, ну давайте 1 к 100, удобно очень считать 1 к 100. потом вы можете на этом примере посчитать. Для мануального трейдинга рекомендую 1 к 100, для автотрейдинга, когда вы регистрируете торговые счета там по 7 лап и все остальное, чем больше плечо, тем лучше. Там все иначе обстоит. Соответственно, у нас один лот, это де-факто 1000 долларов, да? если базовая валюта доллар. Да? Значит, у нас один лот это 1000 долларов, а у нас сколько тысяч? 10. То есть у нас 10 лотов это сколько процентов депозита нашего? 100 процентов. Вот это первый расчет, который вы вынесли. Да, 10 лотов это 100 процентов. А 10 процентов это сколько будет в лотах? Это один лот, да? Если в деньгах, то это 1000 долларов. То есть получается, что у нас 1000 долларов нас кормит, поет. А 9, значит, не, не будут задействованы. Да, именно так и получается. И вот этот один лот нам нужно расписать еще на несколько активов. Еще один круг рисует. Еще один круг. Опа. Почему я называю это правилом 3? Ну, потому что на три актива достаточно просто и понятно расписать. И три актива в фокусе своего внимания вы достаточно спокойно сможете держать, даже если вы начинающий трейдер. Но есть, правда, начинающие трейдеры, которые лезут в 10-15 валютных пар, скрывают индексы и все остальное. Это сложно, друзья. Три актива нормально, достаточно. Плюс-минус там один. Ну, предположим, вы возьмете здесь валютную пару, там, евро, новозеландский доллар, к примеру, заходите, да? А потом здесь доллар, южноафриканский ранд, Да? Классно, кстати, пара очень хорошо продавать ее. Она позвонила, жительству большой дает вообще. Вон у нас тоже человек докажет, что вот хорошо это по ней заработал. Замечательно. Только маленьким объемом открывать. Ну и я не знаю, пускай третье будет актив золота. На самом деле, по сигналам очень много прям приходило южноафриканского ранда какой-то период времени, и мы прям подряд штук 5 наверное закрывали по по этой валютной паре казалось бы да я вот ее если бы сам торговал бы не используя этих этой информации может быть кто бы даже не взглянул но в определенный момент это была классная инвест идея которая прям очень круто реализовалась ребята распределили на три актива и запомните чтобы просто вам было считать начинайте стартовую сделку по каждому активу с одного процента один процент вы скажете блин ну это так мало всего три процента то есть у нас получается будет участвовать в торговле 0,3 лота то есть один пункт будет стоить это ты всего лишь 0,3 доллара и значит чтобы я там заработал 30 долларов мне нужно пройти э, 1000 пунктов получается так но на самом деле вот этот вот объем в 3% очень достаточно быстро превращается в 9% и даже больше процентов. Я объясню почему. Вот, например, сейчас я многие позиции знаю, у кого какие позиции висят. Например, балл там сейчас евро-доллар да, есть евро-доллар, и его нужно будет, ну предположим, что это евро-НСД, его нужно будет добавить сделку определенную. Добавлять или усреднять сделку, нужно всегда большим объемом, как правило, в два раза больше. И, значит, здесь нужно еще добавить будет от какой-то цены 2%. А предположим, то же самое нам нужно будет сделать по другим активам. И здесь 2% добавить, и здесь 2%. И вот нежданно негадано и у нас уже в рынке 9%. 9%. И это уже практически лимит. Практический лимит, которого мы достигли. Соответственно, происходит это все достаточно быстро. прям глазом не моргнете, что вот у вас ваши три валютные пары, они задействованы, да, там или там, две валютные пары, один фьючерс по золоту и вот вы уже все по уши в торгах. Поэтому начинайте с маленького объема, не начинайте со сделки в 10 процентов сразу же, потому что вы мгновенно выйдете из лимита рисков которые не позволят вам стабильно заработать. А теперь давайте я поясню, что значит лимит рисков и что это вообще означает такое. Да? Вот представьте себе, у вас те же самые 10 тысяч долларов. Вы по паре евро USD 1 1.240, да? И вы решили в момент времени какой-то определенным взять и купить. Да? Купить так, что... Ага, 10 лотов, да, поехали. Хе -хе пошли. Ну и, допустим, тут два варианта исхода, исхода событий. 10 лотов, давайте вспоминать, 10 лотов. При торговле одним лотом один пункт у нас будет равен 1 доллар. Мы с вами это выяснили, да, по стандартным валютным парам. Соответственно, здесь 10 лотов, один пункт будет равен сразу 10 долларов. Да? Да. У меня к вам вопрос. Может евро-доллар пара сходить в день на 1000 пунктов? Спокойно. Как мы это говорим, на изи. Да? Достаточно легко. Она может это сделать. И вот, скажем, мы раз и полетели и достигли отметки 1, 25, 3, 0. Так, хорошо. И взяли, закрыли сделку. Клоус. Закрыли сделку. Итак, мы купили 10 лотами. Один пункт стоил 10 долларов, мы прошли тысячу пунктов. Тысячу, ребята, тысячу. Один пункт 10 долларов. Тысяча на 10? 10 тысяч. Да, реально, вы за, могли вот за один день заработать 10 тысяч долларов. И увеличить свой депозит в два раза. Либо, как говорится, вам придет дядя Степа. Дядя Степа это стоп-аут. Это когда э, сейчас мы можем улыбаться, потому что мы учимся и делаем правильные выводы, да? А когда деди Степа приходит в реальной жизни, улыбку это почему-то не вызывает, да? Сначала причем приходит такой тан -да! звонит, звонит в у вас все мигает, мигает, приходит деди Коля, это кол. когда все мигает, дискотека такая начинается, а потом деди Степа приходит и просто не спрашивает ничего, все, бам, зарубил. Вот. Чтобы вот этого не произошло, соответственно, представляете себе, вы можете выдержать просадку не в вашу сторону всего 1000 пунктов, и все, депозитов не бывало. Ну, как не знаю, 10 тысяч долларов не хочется разбрасываться, да, этими моментами. И вот кто, вы знаете, сколько людей на рынке, которые пришли на рынок и не знают о риск-менеджменте, они просто об этом не знают. Им говорят, слушай, братуха, вот у тебя сколько? Трешка, да, три лота открывает, ну ладно, три не получится у тебя да, физически, полтора. Да, он открыл, и вроде и потом все, и расстроился на следующий день. И потом вот это эта когорта вот этих людей, они собираются в целую армию людей, которые говорят, да что, Форд, фу, да ты что, это же такой лохотрон, ты чего туда вообще залез? А это международный валютный рынок, который всю жизнь существовал, а лохотроном стал только потому, что человек не знал, какими объемами торговать, с чего стартовать, чего добавлять и так далее. Понимаете? Соответственно, чтобы увеличить вот этот вот запас прочности, чтобы он был не 10, не тысячу пунктов, а 10, 20 тысяч пунктов, нужно торговать маленьким объемом, стартовым. Все равно это приносит хороший доход. Все равно вы можете будете делать 10-15% в месяц. Все равно. Торгуя одним процентом, у вас один пункт будет равен сколько? 0-1 доллара, 10 центов, да? И вы можете выдержать 100 тысяч пунктов, один инструмент, 100 тысяч пунктов против вашего движения. Сто тысяч пунктов многие валютные пары за всю историю, такую, за всю практику не показывают такую доходность. И вот сейчас вы после окончания нашего интенсива можете посчитать, насколько вы нарушили риск менеджмент или Нарушили вы его вообще? В рамках ли вы торгуете сейчас или нет? Есть фондовые индексы, есть, есть валюты американских компаний, европейских компаний и у отдельных брокеров, там достаточно сложно рассчитывается риск-менеджмент, потому что там еще зависит это от класса актива. Он нигде не даст соврать, да, мы сколько с этими вещами прям сидели. Человек торгует и по банковским сигналам, всем стокс, и у него и автоматизированная система, и очень важно было просто рассчитать эти принципы. Оказалось, что есть активы, которые вообще персона нон-грата, в принципе, практически для любого депозита, типа Амазона. Ты открываешь минимальный объем, и этот минимальный объем сразу сжирает 4% твоего депозита. Просто 10 контрактов. А он еще и ходит очень сильно. Потому что заранее установлено, что каким бы ты объем не открыл, 4% минимум. Брокер, брокер восстанавливает. Для валют все рассчитывается вот так, ребят, так что не пугайтесь. Для валют все просто. Индексы фондовые... И американские акции американских компаний, европейских компаний, индексы европейских компаний. Там вот есть целая прям градация, как рассчитывается риск-менеджмент. Кстати, в спецификации там это все есть, могу ссылочку скинуть. Поняли, в чем смысл запаса этого прочности? Давайте я основную мысль здесь подытожу вот по поводу риск-менеджмента, диверсификации портфеля. Для того, чтобы торговать безопасно, объем всех совокупных позиций у вас в моменте не должен превышать 10%. Это э, реально работает. Сколько активов торговать одновременно? Для начинающих рекомендую три, три актива. Ну плюс-минус 1. Да? То есть разные валютные пары. При этом они должны быть достаточно полярными, не связанными друг, друг с другом. Ну, Например, евро-доллар, евро-новзеленский доллар. Близкие валютные пары. Или евро-доллар-фун-доллар доллар, близкие валютные пары. Там евро-доллар-доллар южноафриканский ранд полярные, от многих факторов зависит. То есть у них графики не похожие. Да? Можно взять один какой-то сырьевой актив, нефть, например, или золото. Но нефть тоже с опаской, потому что нефть очень сильно тоже может ходить. Или взять какой-то фондовый индекс. Но самое важное, что вы не должны привязываться к этим активам. Я объясню, что я имею в виду. Это означает, что у вас есть вот три этих актива, по которым вы торговали полгода последние, например. Да? А сейчас по ним нет сделок. Ну, вот, ну, нет, вот, или с натяжкой, вы знаете, ну, наверное, байт или, наверное, sell. У вас не хватает знаний для того, чтобы спрогнозировать. Но однако, в этот же момент, есть прекрасные сигналы по какому-нибудь курс курсу Почему бы его не взять? И заменить один из инструментов, выкинуть его из этой троицы на время, пока он не будет показывать определенные нужные вам сигналы. Поэтому нужно быть гибким. Вот эта тройка активов или пятерка максимум, да, она должна быть такой изменяемый, меняющийся для вас. Да, и вы должны быть гибкими. У вас должен быть работать скринер. Да? валютных пар. Вы бам-бам-бам посмотрели с десяток. Вот, вот это более-менее подходит. Начинаю ее анализировать. Смысл ясен?